Дракон! Дракон! твое имя, мясо несколько тонн, кто не знает меня, отсюда быстренько вон, я сжигаю все на месте жипу, где постоянно ждон, кто ты, кто он, смерть, это мой закон. Теперь на копота три башки, я тебя разорву, порву на куски, вырву кишки, порежу на щипе постоянно, говорят, Дракон, жди! Что, что? Я не расслышал, ты что-то пробурчал Тебя всегда никто не понимал, не знал Не видел, кем ты стал, ты чего босс? босс вот настал вопрос, иди на куку Иисус Усылась свой сигнал, и солнце ждет он Для уничтожения таких же, как и ты Хочешь ты меня мама, забудь свои мечты Я еще не ада, созвание черноты Видишь, на меня получишь, ты везде Ты тупое создание, получи наказание это мой мир, и тебе в не Запомни эти слова Эндермана Я номер один, я всего лишь один Пустоты властелин и всеми любим Тебя наклепать можно огромную толпу а смысла мало, ты мало толп Ебаш на колку, умолкни, сука, разберись и на пол Пишет, ты слабил багет? Нет Получай ответ на свой дебильный брей Ты обычно аж, ты заткнись в каше Иди-ка прослить на полу бумажка Ты могу везде, составил мрин размажу мозги, а, а раз будешь лежать на два И гореть изнутри на три а Так твой взрослый, сиди не без 謝謝<音楽>